С удивлением для себя я обнаружил, что многие люди до сих пор не знают, что такое иммунитет. Так вот, этим людям я поясняю простым, таким доступным языком. Иммунитет – это часть вашего организма, это его защитная система. Иммунитет решает все проблемы, которые возникают с вашим телом. Он заживляет раны, он уничтожает вирусы какие-то болезнетворные бактерии. Он стягивает раны, он заставляет сворачиваться кровь. Понимаете, иммунитет – это самое главное, самое ценное, что есть у человека в плане решения проблем со здоровьем. И вы должны обратить на это внимание, если до этого этим не занимались. Иммунитет формируется исключительно из вашего образа жизни, из того, что вы кушаете, пьете, чем дышите насколько подвижный образ жизни у вас, это тоже играет большую роль, насколько сильно вы изматываетесь. И знаете, я вот в предыдущем видео говорил по поводу нервов, они в том числе влияют на работоспособность вашего иммунитета. Вы должны понять, что медицина, по факту, это инструмент, который решает симптоматические вопросы. Любые лекарства, любые таблетки, они по факту не помогают они могут... Почему их называют симптоматические средства? Потому что они гасят симптомы. Снимают жар, снимают боль. Они могут видоизменить давление в организме человека, разжижать кровь. То есть это вспомогательные вещества в лучшем случае. В большинстве же своем это вещества, которые нейтрализуют видимые симптомы болезни. Но они не решают вопрос с болезнью. Если, предположим, поднимается температура в организме человека, это означает, что сам организм, иммунитет человека борется поэтому температура и поднимается так что берегите себя старайтесь беречь свое тело держать свой разум трезвым, холодным, взвешенным вы должны четко отдавать какие мысли вы плодите какую пищу вы потребляете, каким воздухом дышите, в какой среде вы находитесь потому что когда иммунитету приходит хана ну и человеку соответственно тоже и он не бесконечен хоть в принципе он и может восстанавливаться вы должны это понимать есть такая э, болезнь называется она спит это синдром приобретенного иммунодефицита так вот вы знаете это ситуация когда иммунная система человека прекращает работать и в принципе человеку достаточно получить любую болячку и от нее он умрет потому что защиты у организма нет так что, опять же, для тех, кто не знал, СПИД – это разрушение иммунной системы. Это не какая-то конкретная болезнь, это не какой-то конкретный вирус. Это разрушение вашей иммунной системы, потеря ее работоспособности. Вот, в принципе, и все, что я хотел вам сказать. Будут вопросы, спрашивайте, с радостью отвечу. Берегите себя, берегите свое здоровье. И, в принципе, тогда ваш организм в состоянии будет справиться с любой проблемой. А доктора, они могут только выписать симптоматические средства, ну, может быть, диагностику провести вашего организма, если денег много, или оборудование позволяет, и что-нибудь зашить, что-нибудь отрезать. На это они мастера. Поэтому отдавайте себе отчет в реальной ситуации. Осознавайте свою реальность. Подписывайтесь, пишите комментарии. Берегите себя, это очень важно.